А да. ну, Николай Николаевич, здравствуйте. Компания SDEC по поводу вашей отправки в Уссурийск. Угу. Там дело в том, что возникли проблемы с доставкой, возможно, задерживается. Вам смс должна была дойти? Ну, ладно. Ну, ничего, все хорошо. Еще раз? А, а с кем случилось? я говорю? А что случилось? Ну, э, наша компания вынуждена остановить вашу посылку, так как поступила информация, что эти вещи были украдены на территории Украины. Поэтому мы э, будем вынуждены вернуть их назад в Украину. Непонятно, ну я ничего не, не было такого, понятно. Ну, как это не было? Ну а где вы взяли эти запчасти кондиционера? В, ну, в прямом смысле. У вас имеются чеки о приобретении? Не понял. Степанов, мы вырежем тебя и всю твою семью. Тебя и твоих подельников. Ты понял, пидорас? Ты от ответственности не уйдешь. Хуятина. Ты меня понял, уебан? Сунься в усурийск, давай, тебе башку отрежут нахуй. Ты меня понял? Хули ты ебало заварил, оккупант? Ты думал, никто не узнает о твоих действиях, да? Каких действиях? Кто это? Тебе пиздец, я говорю, кто это, нахуй, это смерть твоя тебе звонит. Запомни этот голос, очень хорошо.